Ну что же, всем здорово, чуваки, с вами, естественно, как всегда, Димасик, сегодня мы играем на Lucky Hunter, играем на этой казиношке, поэтому, естественно, лайкосик влепили под видосик, подписку на канал оформили, и все у нас будет прекрасно, депозит сегодня решил влить 50 рублей, и, кстати, уже бонусная игра с первой же ставочки залетает, кстати, причем неплохая, x3, x10, нифига себе, 75 рублей, мы уже выиграем с бонуски, уже хорошее начало. Что же, ребят, в общем, многие пишут, Димасик, подскажи, заработок на дому, вот, нужно, как бы, зарабатывать на деньги, является ли Лаки Hunter или же просто данная казиношка реальным, так сказать, работодателем, назовем это так, в общем, пишут, можно ли заработать, просто сидя дома, короче, ребят, я вам покажу, что можно поднять даже с тех же 50 рублей, уже сами для себя делайте выбор, э, выводы, то есть, заработок на дому, это абсолютно реально, сейчас... В принципе, я вам это докажу. 50 рублей, уже видите, 114 есть. По 5 рублей ставим и надеемся только на самое лучшее, конечно же. Так, бонусов нету, по 5 рублей ставим, продолжаем. И знаете что, ребят, уже можно ставить вот такую вот интересную ставочку. 18 рублей, которая должна вот залетать на таких, так сказать, порывах игры. 400 рублей, хорошо, видите, сами все залетает, прекрасненько. Короче, попробуем сегодня, кстати, поднять с 50 рублей, наверное, Uh, ну, uh, рублей, давайте, 5000 Если все будет прекрасно идти, то, естественно, дойдем до ставочки, которая будет более мощная И выигрыш, который будет более, так сказать, ярче, да? 135 рублей хотелось бы поставить, но нет, конечно же, uh, нельзя нам такую ставочку сейчас производить 45 рублей самое оно будет на данном этапе игры и на данном балансе uh, Крутим дальше так, смотрим, что дальше а, Надеемся на что-то хорошее 45 рублей, 15 выпадает К сожалению, мы начинаем уходить в минус Но бонуска нас тут приветствует И заработок дома как бы уже идет на ура Так, давайте смотреть Х2 И все, 90 рублей Тоже, в принципе, сойдет Вернули хоть 400 рублей наши Но, к сожалению, продолжаем их сливать Потому что Особого профита пока я не вижу на Лаки Хантере Но он должен появиться, если ставочки не залетают Могут залететь следующие Вот, например, это 250 рублей Хорошо, хоть что-то есть у нас Так, давайте дальше, конечно же, продолжать Потому что, в принципе, имеем все, все, так сказать... Все возможные факты выиграть, потому что именно сейчас насыпать лайки так как нужно, еще 120 рублей, хорошо, видите сами, все прекрасно, еще бонус, просто отлично, просто отлично, заработок дома, видите, все сами, то есть все реально работает. Так, смотрим, 225. 675 x15 у нас выходит И может быть и еще, но нет Косарь 100 уже имеем, ребят, следовательно Можем, конечно же, повысить ставку уже на 90 рублей Вообще даже не париться Еще получать косарь Я уже это вижу, хорошо, хорошо Хорошо, касается 160, конечно же, сюда-сюда к бате. Э, забираем, ставим дальше 90 рублей и надеемся только на лучший бонус. Капец просто какой-то. Идет, пока есть разрыв, Лаки Hunter разыгрался. Вы переходите по ссылке в описании, может, тоже словите такой кураж и будете э, хорошо себя чувствовать. Ну, конечно же, не такой, как сейчас, да, x0 бонуска. И еще одна бонуска. Не, ребят, ну это достойно. Лайкосика, конечно же, потому что бонусок реально пока не засыпает все больше и больше. Смотрим, что у нас будет тут. Э, вы... Что это такое? Это, это что? Это что? Это что, ребят? Не, ну это приколы, конечно. Жесткие. 200 рублей хоть выпало. Спасибо. На... Еще косарь, да? Сколько? 600. 600. Хорош косарь, ни хрена себе. Косарь 110 выпадает. Вот. Пока не все отлично, ребят. И мы доходим, доходим, э, докатываемся до 5000. Просто по-прекрасному. Еще 700 рублей. Просто отличие. О, уже 4 косаря у нас есть. 100 рублей 300. 300. Хорошо, выигрыш есть, заработок дома рабочий, ребят, поэтому сами делайте для себя выводы и переходите, конечно, по ссылке в описании, потому что пока мисс Хантер выдает то, что нужно, 120 рублей в плюс ушли, еще, конечно же, крутим по 90 рублей и все, ребят, все нахрен, добили, добили, косарь 140. А знаете что, давайте, наверное, еще сыграем Давайте еще немножко покрутим В принципе, вот есть, да, может еще немножко в Плюс выйдем, и еще 300 Не зря, не зря не переставал крутить Еще по 90 покрутим Давайте до 5000 уже собьем, если что И еще 100, хорошо, в плюс уходим Либо 6000 забираем, либо же Сбиваем все до 5 И уже на этом будем останавливаться так, Давайте последние две ставки Делаем заключительно. еще бонус 100 рублей, охренеть, вот Вот не зря, вот не зря, как чувствовал Заработок дома просто Отлично Заработок на дому, как бы да Как бы да, хорошо идет Х10, ёб твою мать Отлично, просто Я как знал, пацаны, я как знал x 15 что мы в итоге видим